Друзья, всем привет! воскресенье, утро, приехал на авторынок. Если честно, сегодня я возьму себе выходной, вот после обеда э, приехал посмотреть один автомобиль, продавца нет, с ним созвонился, говорит, буду через полчаса. Поэтому я воспользуюсь этой ситуацией, нахожусь на одной, сейчас буду находиться на одной из авто автостоянок, авторынка, «Зеленый угол», сниму для вас видео. Также, ребят, огромное спасибо за комментарии, да, за положительные отзывы, которые вы оставляете под моими видео виде, короче вы догадались вот продолжайте писать комментарии кто еще не знает, да состоится розыгрыш бесплатного осмотра автомобиля розыгрыш проведу наверное понедельник понедельник вторник и хотелось бы затронуть такую небольшую тему да где покупать автомобиль все-таки здесь или заказывать через аукцион я не буду там настаивать как-то на своем, да там идите покупайте на аукционах, идите покупайте на авторынке зеленый угол. У любого человека должно быть свое мнение, да присутствует. Хочешь заказывать через аукцион, хочешь заказывай здесь. То есть мне, в принципе, без разницы. Я выскажу свою точку зрения. Моя точка зрения такова то, что машину нужно покупать. Ты должен видеть этот автомобиль. Почему? Потому что вот он стоит, ты можешь открыть, ты можешь пощупать ты заведешь двигатель, да, ты послушаешь, как работает мотор, ты прокатишься на автомобиле, ты залезешь под низ, ты увидишь там ржавый он, не ржавый, там течет что-нибудь, там не течет что-нибудь, да, потому что на аукционе мы берем ту же самую ржавчину, да, там указано эска. но у вас же нет, друзья, подробных фотографий, насколько это ржавчина, а может это простые рыжики, да, которые там можно попшикать, каким-нибудь преобразователем, они пройдут, а может это действительно какая-то глобальная ржавчина, да, те же самые течи, да, безусловно, там в аукционе укажут, там, в переводе двигатель мокрый. Но опять же, что это течет? Что это может течь? Мы же не знаем. Там же досконально этот автомобиль не проверяет. А может быть это, может быть это да, безусловно, какая-то серьезная неисправность, а может быть это какая-то мелочь. Там поменял сальник какой-нибудь, все, заплатил там 2-3 тысячи рублей. Все. Опять же, что касается подвески, да, бог с ним, подвеску на автомобиле можно сделать. Но кто хочет приобрести автомобиль, и вкладывать в него подвеску Я не думаю, что на аукционе досконально Так досконально Смотрится автомобиль Дальше немаловажный момент Я об этом говорю уже постоянно Аукционы э, Раньше аукционы были строгие Сейчас ну не так там относятся на аукционах Не так тщательно смотрят автомобили Приходит автомобиль Бальный Он может быть 4,5 балла А он будет крашен На нем будут, на нем будут э, Дорогу все таки продолжают я думаю, буду дорогу строить, да, потому что дальше в сторону транспортной компании там прямо отсыпают. грузовики вот эти мотаются постоянно. Внизу построили микрорайон, зеленый угол, и хотят сделать выезд э, с микрорайона на развязку. Короче говоря, ребят, аукционником одним нельзя доверять вот еще раз повторюсь стоит автомобиль 4 там три с половиной балла четыре с половиной балла ты начинаешь проверять автомобиль а у тебя есть крашен у тебя есть менее элементы да безусловно машину могли где-то покоцать я не знаю в порту там в дороге при погрузке при, при, при перевозке, да но когда у тебя автомобиль стоит на рынке сейчас да а растаможился он вчера то есть в принципе его бы а, ну даже бы если вот здесь где-то покоцали его покрасить бы там поменять эту деталь просто бы не успели да? Поэтому я еще раз повторюсь, мое мнение такое, то, что машину нужно покупать здесь. Неважно, это авторынок, там город, там аукционная компания, да, потому что аукционные компании, кто занимается автомобилем привоза с Японии, да, они ну, все равно у них есть свои автомобили. Ну а дальше решать уже вам. Ладно. Я, как видите, оделся сегодня потеплее, потому что, <смех>, потому что знал, куда шел. Сегодня дубак вообще просто конкретный. Я сегодня поехал, резина летняя, резина летняя. местами уже прям гололед. На улице у нас 1 градус. Вот. Машин много брать не будем, сколько у нас осталось, минут 20 времени до прихода продавца. Поэтому пойдем посмотрим, что по цене осматривать я буду данный автомобиль suzuki палете тринадцатый год стоимостью 397 тысяч рублей в принципе автомобиль неплохой он должен должен быть целым пробег в районе там 100 130 тысяч на нем вот дальше смотрите на н боксе ценника нет suzuki r вагон на литье летняя резина повторяю ребят покупайте зимнюю резину покупайте будете получать автомобиль будет снег будет гололед ну его нафиг 17 год 515 тысяч он стоит toyota rush восьмой год 4 в.д. 925 тысяч я вам переобую бесплатно докуплю вам резину бесплатно потому что многим ехать там несколько сотен километров до да, до дому кому и больше mitsubishi rvr 1 миллион пятьдесят пять тысяч он у нас 2010 года объем двигателя 1 и 8 ребят стоит лишь 14 год 4 ВД 1 миллион сто семьдесят семь тысяч так с ценой проглядел сейчас посмотрим кстати вот данный автомобиль продается на зимней резине еще стоит один wish 15 год 1 миллион двести тридцать семь тысяч товарищи подписчики всем не угодишь снимаю то что вижу снимаю где есть цена ценники они реально меняются вообще смысл до да, канала показать им японские автомобили показать сколько они стоят. Toyota Rumi 17 год, турбовая версия 797 тысяч. Объем двигателя 1 литр, вариатор 98 лошадиных сил. Ну, можно сказать, легенда, да, летай с ног, GDT он 457 тысяч. Хороший, реально, клевый, надежный автомобиль, но таких осталось, конечно, уже очень мало. Мне нравятся салоны, в этих автомобилях в хайсах в старых нравятся салоны. Вот раньше делали автомобили x-trail а, Не знаю, премиум модель написано, модель. Летняя резина, неплохое литье. Стоимость на нем не указана. На этом Xtreil тоже стоимость не указана. Икстрейлов понавезли. Toyota сиента Приус, Везель еще один рвр тоже появились 1 миллион пятьдесят пять toyota leon одиннадцатый год g комплектация 875 honda freed spike 785 Микровенчик 495, кстати, вдоу, пробег 40 тысяч указано. Honda N box Turbo 16 год 625 тысяч. Так, по ценам мы упустили. Упустили Сиенту и Приус. Сиента стоимостью 960 тысяч. Приус стоимостью 999 тысяч есть ребят на рынке торг есть но не 40 не 50 не тем более 100 тысяч как некоторые у нас ценники на автомобиле не завышают это мне уже ни один человек ни, ни один подписчик говорит у нас всегда у нас всегда завышается там 40 50 там чуть ли не 100 тысяч рублей чтобы потом скинуть а, так руми танк 685 это уже рестайл Suzuki альта автомобиль 2017 года выпуска передний привод друзья 285 тысяч 285 сел поехал toyota Probox, box toyota saksid порты итак про бокс й год полтора литра 725 тысяч Порта. и шестнадцатый год 4 ВД актуально да подогрев сидений руля стекла 790 тысяч еще хочу затронуть такую тему вот я подошел к автомобилю про бокс 18 год полтора литра 725 тысяч вот что лежит под лобовым стеклом аукцион три с половиной балла пробег тысяч, кузовщина целая ну возможно там крышка багажника крашена я не знаю я не проверял этот автомобиль я вот что вижу, то я вам говорю. Так, что еще? Вот видите, ряд-то пустой. Выгнали в первый ряд. Здесь автомобили стояли у нас. X-Trail у нас гибрид, 5 камер, 1 миллион 398 тысяч. Рядом у нас Swift продается, 4WD, 17-й год за 763 тысячи. АК восемнадцатый год полтора литра семьсот семьдесят тысяч ВИЦ литровый есть один и три цена не указана на данном автомобиле Nissan Days Рукс. Тоже лежит аукционный лист, я их не проверяю. Пробег 132 тысячи. Ну поверьте, такие пробеги, такие пробеги их не крутят. Давайте по вот этому ряду пройдемся. Бун 628 тысяч, 18 год, объем двигателя 1 литр, а, Toyota паса комплектация Мода. А ну, это тоже Daihatsu бун то же самое, 628 тысяч. Вот здесь тоже места пустые. Раскупали автомобили. Посмотрите. Сузуки Солево. И гибрид. Целых две. Штатное литье, обоих летняя резина. Мультирули. Но цена. Смотрите. А, 4ВД. 4 ВД. 2019 год. Объем двигателя 1,2 999 тысяч. Автомобиль 2019 года. Автомобиль 2018 года семьсот восемьдесят тысяч еще один виш цвет такой на любителя девятьсот шестьдесят пять тысяч subaru forester рестайлинг вот еще один автомобиль на зимней резине 18 год 2 литра 1 655. Хайджет, хайджет пиксис, да? А, максималка пассажирский пятиступенчатая механика 530 тысяч. Nissan Sirena 18-й год, гибрид 1 миллион 720 тысяч. Вот видите, о чем я говорю? таскают отсыпают дорогу. 10 начинает люди появляться продавцы подходить honda n wagon 505 тысяч 505 тысяч рублей кейкар еще один 545 тысяч 4 воды 395 тысяч Есть машины, есть друзья, но мало автомобилей. Фит 17 год, гибрид 4ВD 815 тысяч. Пасса Хаслер. Этого Хаслера знаю, пробег 90 тысяч на автомобиле. 90 тысяч. Но он передний привод. 565 стоимость. Пасик 17 год 4 ВД 525. Еще один Виш 10 год 795. вид Гибрид 17 год 835 тысяч. honda Шаттл Автомат Варик 15 год 810 тысяч. Друзья, сделал вот такое вот незапланированное краткое видео. Посмотрите на меня. Как очень холодно на улице, ну, действительно, шапки не хватает. Пишем комментарии, будет розыгрыш. Всем огромное спасибо, кто пишет комментарии, кто смотрит видео до конца. Всем огромное спасибо за поддержку. Всем пока!